Всем привет, вы на канале НВ И с вами я, Бовт Наталья. Со мною Алина, как видите, мы сегодня в лесу, у нас жиросжигающая тренировка на свежем воздухе. Первое упражнение, разворачиваемся боком, делаем 4 выпада вперед. Поехали! Разворот, 4, 3, 2, 1. И снова. Раз, два, три, четыре. Разворот, 4. Три, два, один. Второй подход. И снова. Раз, два, три, четыре. Сделали вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. И еще один подход, все с другой ноги. И раз, два, три, четыре. Разворот. Четыре. Три, два, один. вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох потянулись вверх выдох размяли ноги и еще раз сделали вдох потянулись вверх выдох для следующего упражнения ставим ноги чуть шире чем на ширине плеч чтобы разворачиваем на 35 45 градусов колени направлены туда же на два счета присед акцент тазом назад и на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз. Хорошо, еще четыре раза. И восемь на каждый. Добавляем поворот. Раз. Поворот. Два. Три. Подъем. В другую сторону. Раз. Поворот. Два. Три. Подъем. Подъем убираем. Только поворот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Забираем ногу. Раз. Два. К себе. Назад. Раз. Два. К себе. Назад. Раз. Два. К себе. Назад. Раз. Два, Два. К себе. Назад. Стоп. Подъем сделали. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Размяли ноги. В одну, в другую сторону. И второй подход все с левой ноги. Ставим ноги чуть шире, чем на средней плечи. Живот подтянут, ноги напряжены. И на два счета. Вниз. На два вверх. Продолжаем. Четыре раза. И восемь на каждый. Вдох, выдох. Пьем убираем. Раз. Поворот. Два. Поворот. Три. Поворот. Четыре. Забираем ногу. Раз. Два. К себе. Назад. Раз. Два. К себе. Назад. Раз. Два. К себе. Назад. Раз. Два. К себе. Стоп. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размяли мышцы ног. В одну. Другую, одну, другую. Снова вдох, потянулись вверх, выдох. В следующее упражнение ставим ноги на ширине. Плечи, топы параллельно друг другу направлены четко вперед. Живот, ягодицы в себя. На напряженных, сильных ногах делаем присед вниз. Вдох, при подъеме на выдох поднимаем правую ногу. И... 6, 7, 8, 9, 10. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Раз, ноги в одну, в другую сторону. И еще один подход, все с другой ноги. И вдох, выдох. И шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись. Выдох. Размери ноги в одну, в другую сторону. Следующее упражнение выпад назад. Левой ногой, правая стоит на месте. Поехали. И вниз, ногу вверх. Снова выпад, приставили. Вниз, нога вверх. Выпад, приставили. разом, оставляем ногу вверху и пружина, руки перед собой живот потянут раз, два, три, четыре пять, шесть, семь восемь, девять, десять, десять Сделали вдох потянулись вверх выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону и все с другой ноги, и выпад Подъем два. Юрий, приставили. За последним разом подъем. И пружиним прямой ногой. Вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Следующее упражнение ⁇ выпад в сторону правой ногой, левая при этом остается прямой. И вместе с нами. И. Раз. Нога вверх, два. три к себе. И еще вниз, и вверх, вниз, к себе. За последним разом оставляем ногу вверху. И пружина. Раз, два, три. Живот потянут. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще десять. Стоп. Опускаем ногу. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размери ноги в одну, в другую сторону. И еще раз. Вдох потянулись вверх, выдох и тоже с другой ноги поехали раз, два, три приставили И раз Оставляем ногу и пружинаем вверх Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Продолжаем Живот подтянут, головой тянемся до потолка Еще немного Стоп Опускаем ногу, сделали глубокий вдох Потянулись вверх Выдох И еще раз вдох Потянулись вверх Выдох Размяли ноги в одну, в другую Сторону. Хорошо. Снова сделали глубокий вдох. Вытягиваемся. На выдох. Правую ногу согнули. Пятку соединяем с ягодицы. Живот втягиваем в себя. Колено отталкиваем назад. Четыре, три, два, один. Делаем наклон вперед. Колено параллельно полу. Живот втягиваем в себя. Четыре, три, два, один. Подъем. Колено к груди как можно плотнее к себе стопа вперед захватываем ближе к стопе, выравниваем ногу и пружина, 4 3, 2, 1 сделали вдох на выдох присед и наклон с прямой спиной и пружина 4, 3, 2 1, сделали вдох потянулись вверх, выдох и тоже делаем слева левую ногу согнули Пятку с ягодицей соединяем, живот втягиваем в себя. Отталкиваем колено. Четыре, три, два, один. Делаем наклон вперед. Четыре, три, живот тянули. Два, один. Подъем колено к груди. Стопа вперед. Выравниваем ногу. И пружина. Четыре, к себе. Три, два, один, хорошо стопа на ведро, сделали вдох, на выдох присед наклон, с прямой спиной и пружина. Четыре, три, два, один, сделали вдох, потянулись себе и на выдох расслабились. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.